приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва сегодня очередное видео с нашего турнира fish dream 2019 по фитерной ловли и сегодня два спортсмена соревнуются. это файчак андрей и всеволодковаль Сейчас поближе с ними познакомимся друзья это андрей здравствуйте андрей добрый день всем ну рассказывайте. Что ловите? Ловим рыбу. Так, Какую конкретно? Да. Пока кроме мелкой траньки и верховодки другой не попадалось. Но ну, ну мы только-только начали. Так что может быть. И да, будет шанс поймать какого-то карасика. Так как карасик, рыбка более крупная. Весу дает больше. Но пока шансов не было и поймать, но ну ничего. Будем, будем пока ловить, то что ловить. А у вас только одна прикормка? Я смотрю, только черная. Да, я на всякий случай замешал два вида прикормки, черную и светлую. Ага, черную для тарани, да. светлую для карася, да? Да, да, пока Пока началось темное, дальше будем посмотреть. Будем посмотреть. Да, как, как оно получится. Опа. Да. А, дальность слова небольшая, да, я так понимаю? 12 метров. 12 метров? Ха! Класс. Так. Ну, одну удочку замаркирил на 12 метрах. ой ой, -ой. А другую удочку замаркерил где-то в районе 30 метров. Ну, ей, ей еще не, не пробовал ловить пока. О, таранька хорошая. О, это первая человеческая таранечка попалась. Насытка стандартная, червь, опарыш, да? Кукурузка. Да. Не пробовал еще, кроме опарыша, ничего не пробовал делать, только пока она Понятно. Друзья, вот второй участник нашего батла. Это Всеволод Коваль. Папа, добрый день, здравствуйте. добрый. Здравствуйте. Добрый день. Я так понял, что вы э, спортсмен или любитель? Не, любитель. Я первый раз участвую в подобных турнирах. Первый раз вот решил попробовать. Ага. Интересно очень. Увлекательно. Так. Вот. Я так понял, вы приехали с группы поддержки? Да, это моя дочка, Ксана. Ксана, здравствуйте. Здравствуйте. Вы решили папу поддержать, да? Да. Она сама любит рыбачить. Да? Угу. Понятно. Так, хорошо. Расскажите, на что ловите? Что за прикормка сегодня у вас? Фишдрим река и лещ горох. Mm. Я смешал их две. Ну, как бы, разнообразить решил. Я смотрел видео, там все в основном черную. Ага, на таране. Да, я решил попробовать. Карася? Что-то, да. Разнообразить немножко. И как, карась есть? Карася пока не было. Червь вообще, насадил червя, червь не работает. Вот, ага. опарыша только. На парыше есть поклевки. Ну, таран мелкая, тарань. Мелкая. Тарань мелкая. Понятно, в качестве насадки опарыш? Да, опарыш и пробовал человека, пока они никак не реагируют вообще. Понятно. Ну все, все, я значит, теперь болею за вас. Я вообще болею за любителей рыбалки. Ага. Спортсмены и так у них э, достаточно э, опыта для того, чтобы победить. А да. вам я желаю у них поставить шуик. Николая. Здравствуйте. позапрошлого батла, который выиграл одного из спортсменов, это у нас уникальный рыбак и он сегодня тоже сидит тут на помощнике и что-то пытается ловить да Я сегодня в качестве зрителя, в качестве тренировки, чуть-чуть ага. набраться еще у ребят опыта нужно Ну правильно Потренировать скорость, посмотреть что клюет ага. Вот, так что у нас сегодня выезд любительский, без всякого снаряжения. Просто со стульчиком одна удочка. Пробуем ловить. Посмотрим, что сегодня будет по дню. Пока один только карасик есть. А так... Карась есть. Да, карась уже сегодня у нас есть. На что карась? Карась на червячка клюнул. Ага. А прикормки две возвращали? Прикормки да? так же самое. Две, одна желтенькая под карася, одна под платвичку. А желтенькая это что вы взяли? Это у нас сладкий карась и карп карась угу. Вот немножечко нарезочки добавляем. Может быть что-то еще подойдет. Надеемся, что карась сегодня клевать все-таки будет. Как бы уже пора, весна пошла, должен уже и карась проснуться. Но ну, как говорится, погодные условия у нас чуть-чуть сегодня не радуют, но ничего, прорвемся. Однозначно. Ну, вот, друзья, я тоже замешал прикормку сегодня буду использовать fish dream серии iq карп карась добавлю аттрактанта и постараюсь на меня тоже что-нибудь поймать прикормка пахнет печеньем а. пришел шашлык пахнет руки Вкусно пахнет, да? Смотрите, какие красавцы. Ну, я понимаю, что, что, что ты хочешь. Это вкусно пахнет. э э э, -э, -э. Все, давайте, ребята. Шашлычок какой. -нибудь. Андрей, ну как там? Час прошел уже? Что скажешь? Час прошел, ничего не поменялось. Так. 50% тараньки, 50 верховодки. В основном, очень мелкая, редко, когда хотя бы вот такие попадаются. То есть мелюзга, да? Да, очень мелкая. Ну ничего, ловим то, что есть. А, то есть ты, я понял, используешь тактику типа, такую, смотришь сосед, что ловит, и думаешь, раз он ловит тарань, то я думаю, не буду я переходить на карася. Я правильно понимаю? Да я еще смотрю, что ветер поднялся, вообще штаклев стал похуже, чем с утра. То есть ты карася не хочешь вообще принципиально ловить? Да нет, еще чуть-чуть посижу на тараньке, потом буду пробовать карася. Понятно, ну, то есть пока ни одного даже нет? ни одного. Не-не-не, и поклевки даже карасовой не было. Я тебя понял. Так, всего вот, что у вас там час прошел уже? Ну, клюет таранька, да, на червя вообще не реагирует ничего. Только опарыш, только опарыш закидываешь, сразу таранька реагирует. Даже комбинировал червя с опарышем, не, -не, -не, -не реагирует никак. Так что вот так постепенно... Таранечка, идет верховодка. Один-два опарыша. Три цепляют тоже. Нет, да? да? То есть карась вообще не клюет? Ну, не было поклевок. Червя одевал, вообще тишина. Изначально было неплохо. Сейчас то мелкая таранечка подошла, сейчас вот чуть-чуть покрупнее подошла таранечка после нарезки. Ну, Ждем карася, конечно, но поклевок карася больше не видно было. К верховодочке таранечка проклевывается такая уже более-менее нормальная. Поставил более крупную насадочку, чтобы мелочь не трогала. Угу. Вот. Из-за этого вырос немножечко как бы вес. Коля, какие-то э, ликвиды ты использовал? Э, ликвид я использовал Big Fish. А можно посмотреть? Да, конечно. Вот. Использовал вот один ликвид Big Fish и второй Active Carp. С каким он ароматом? Он идет сладкий и один и второй. То вот. есть ты, ты заряжен, я смотрю, на карпа даже, да? Ну, а -а -а -а. да? Как бы ждем, конечно, но... А тут <связыч> уже а такое вдруг, дело, да? а вдруг попадется. Друзья, наконец-то уже и я разложился. Сегодня буду испытывать удилище вот такое вот пикерное от фирмы Кайда называется Better AF, оно фикерная, тест до 60 грамм. Если видите кольца с вставками сик, они на двух ножках, не на трех как обычно, а на двух. То есть предполагается использование легких кормушек. Вот И я сегодня буду использовать кормушку фирмы Jackson, она такая большой кормоемкости. емкости. До 60 грамм. Есть у меня 50-ки, 40 -ки. Попробуем 60-ки. Испытаем удилище на максимальную прочность. Как оно справляется или нет. Оснастка у меня инлайн. И особенностью сегодняшней ловли хочу попробовать половить на манку, друзья. Казалось бы, да, банальным. Как это на манку можно ловить? Да, можно, друзья. Я специально изготовил манку. По своему рецепту. вот Кто не знает, как ее готовить, посмотрите в описании к этому видео. Есть ссылочка на мое видео, с, как я готовлю эту мангу. Крючок использую вот этот. Овнер 53-125 серия. 12 номер. видите, он с пружинкой. Для того, чтобы манку намазать на крючок, я использую обычный шприц. Использую я таким вот образом его. Сейчас покажу. Берем маночку, Берем шприц. таким вот нехитрым движением мы наполняем шприц манкой. Манка очень хорошая. Смотрите, как она тянется. Думаю, что на крючке она будет нормально держаться. Вставляем поршень. И вуаля! У нас уже э, вот с ман, манка уже со шприца выходит. И вот такими вот движениями мы наматываем эту маночку на крючок. Посмотрим, насколько она будет держаться в воде. Но в принципе я не планирую, чтобы у меня крючок держался в воде больше там одной минуты. А вообще планирую где 15, от 15 до 40 секунд. друзья остается практически одна минута до окончания батла спортсмену делают крайний заброс андрей скажи пожалуйста что-то поменял в, в тактике ловли за последний час полтора-два в принципе первые скажем так 3 спуи на 4 часа сидел на ближней дистанции ловил тараньку ага. Ловилась переменным успехом перемешку с верховодкой ну, затем уже последний час стала практически одна верховодка клевать, тараньки очень мало было. И решил уйти на более дальнюю дистанцию и поискать карася. С первого заброса одного поймал, и это был единственный, который с дальней дистанции у него был. Та же самая таранька, та же самая верховодка в перемешку. Что на ближней дистанции, на 12 метрах, что на 28 метрах одинаково. Ну прикормку ты поменял, да? Да, да, да. Я поменял прикормку, поменял насадку. но Результаты... Остался один и тот же. Всеволод, ну что, вы закончили, я вас поздравляю. Да, спасибо. С окончанием батла. Спасибо. очень. очень скажите, очень скажите что, что вы поменяли, может быть, за час? Был ли карась? В итоге поставил длиннее поводок. Так. Понял, что как-то оно более чувствуется поклевка. Ага. Более результативно. И на червя стал идти уже тарань. Карася не попалась. Он тарань наловил чуть посмотрим сейчас. Так, вес ведра 760 грамм. Uh -huh. Давай. На 0 поставь сам. Так, ноль. Да. Такого у нас выходит 2,250, минус 760. И того килочков 490. Есть. Давай. Тут у Андрея даже явно... Да, Видно, явно. что больше плюс к Карас хороший. Да, Зачетный там кабалера. Так, смотрим. Так, ставь на ноль. А, 0. ноль. Килограмма 0. Так, смотрим. 0. 0. 0. 0. 0. 0. шесть шестьсот шесть шестьсот Минус 760, короче, больше 5 килограмм. 5,840. 5,840, да? Да. Ну что, друзья, поздравляем Андрея. Поздравляю. Спасибо. Все да, честно, да? Спасибо. Андрей Вам спасибо. Супер. За приятно проведенное время и рыбалку. Андрей, да, скажи, я... ты сегодня допустил какие-то ошибки? Как ты считаешь? Ну, вроде таких явных, грубых водик, как по мне, не было. Ага. Но, конечно, планировал карася. Половить не получилось. Ну, я не знаю, ошибка это, или просто он еще так не ловится, или у меня что-то не получилось. Да а. и таранька с верховодкой были мелковатые. А так, вроде, крючок подобрал нормальная реализация, была довольно на высоком уровне. Из 10 забросов там 9 рыб удавалось доставать. А. Есть, таранька была с верховодкой сегодня довольно активная. И в лед клевали, и со дна клевали, и как угодно. Ну, еще раз поздравляю. Спасибо большое. Переходим во второй тур. Друзья, ну теперь осталось отпустить рыбу, правильно? Конечно, пойдемте. Давайте. Да пошла. Вон и Коля тоже пою. Черный, ты что, опять пришел? На. Кс -кс. где Кс -кс. На. Ну что, друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Считаю, что у нас сегодня удалась. Сегодня был прекрасный клев. Трань клевала, как из, как из пулемета. А, карась славенькая, но был. Я определился наконец, со судилищем. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях с катушкой, с прикормкой.